Это, это проблема да. у такого количества партнеров, что просто если вы покажете, что вы, как вы решили эту проблему. Да. Это, это так просто, Оксана. А, это так просто, что я даже передать не могу. Я включаю человека, у которого, например, нету этой самой электронной почты, которые говорят, что она не рабочая. Сначала нужно вот здесь, вот там я вышла, вот здесь надо, вот здесь внизу, где просит пароль. Я нажимаю ага. здесь, здесь uh -huh. где пароль, я нажимаю тут где пароль. Снова я нажимаю вот здесь, я там ничего не трогаю, снова я нажимаю здесь, контакт вот этот вот. Uh -huh. Вот Вот приходит такая рамочка, здесь мы пишем адрес, э, ну, свою электронную почту. Например. Uh -huh. Здесь мы категорию, здесь я категорию выбрала, сразу же взломан э, аккаунт. Здесь язык я сразу выбрала русский, как нам полагается. Здесь я написала э, свое свой логин. Здесь дата рождения. Вот смотрите, как падает дата рождения. Я вот здесь нажала на это, нашла свою э, свою день э, Нашла свой день рождения. Вот здесь я май месяц. Май месяц. Тут так сложно для меня было в самом начале. Я тут, тут написала, например, тут она на русском сейчас. На русском не надо, надо на английском. Где здесь мы пишем свою дату рождения. Здесь и имя, твое имя, например, твою фамилию. И вот здесь вот я послала вот это послание вставить. Все. И я нажала вот на это. Угу. Все. И мне через два часа пришло сообщение, девочки, я не ожидала, даже не смотрела сразу же, ну, думаю, завтра посмотрю. Потом смотрю, у меня открыта электронная почта, я хотя бы, не, она и так у меня была открыта, я на ней все время работаю. Вот это моя электронная почта, я все время работаю на ней. Но вот главные вот эти письма же мне приходили до 2 июля, приходили. И вдруг они да. мне пишут, когда надо было нажимать на тот квадратик, пишут, у вас не существует такая электронная почта как не существует и вот сегодня пришло вот смотрите вот это сообщение сначала пришло вот так потом второе сообщение какое-то пришло но тут я уже не знаю как соединиться куда-то еще куда-то я этого не знаю я написала чтобы я же не ожидала и мне очень приятно и ну, у многих таких, такая проблема им нужно помочь вот, вот только я так ответила и все, и сразу зашла, и у тебя там появилась да, возможность я даже, да. поставить галочку, да, и да, да, все сделала. Да, Супер да, вообще. Сейчас, да. спасибо огромное. Оксана, Я рад, э, рад. эту запись могу скинуть в чат? Конечно, надо, чтобы... А я не знаю, как... Что это я рада. Да, я хочу, чтобы всем, всем, всем было хорошо. До 27-го, нам же дали до 27-го срок, так? Да. Ну вот. Должны... Всё, спасибо, девчата. Спасибо огромное. Спасибо. Умничьте, ага. выдаст...